Mm. -hmm. Я из тебя на лоте Барсилон Я, я, я, я, не в стране алмазы и рубины. Я, я, я, я. я люблю детей, умираю Рук не погладаю, все дружусь, Вместе как могу их забираю Только вот с одним не разберусь Бедник вам требуется чаще Вот она и есть моя семья них я на Absolutely. <laughs>